Здарова, дружище! Внезапно. Дневников, конечно, все еще не было от разработчиков. Возможно, они поленились их делать, но уже появилась целая страница у них на сайте с подробностями обновления, которое нас скоро ждет. Они, конечно, и в целом сайт обновили, но сейчас важно другое. Оказывается, появится новая школа с новыми скиллами, появятся пистолеты и еще много чего интересного, о чем я тебе сейчас расскажу. Я также повторюсь вкратце о том, что я рассказывал ранее, но коротенько, и расскажу о том, что нового нам игра предложит. Ну и в конце добавлю трейлер, он пусть и короткий, не совсем информативный, но что-то новое. Как и говорилось, да, у нас будет новая огромная территория с двумя отдельными зонами. Также разработчики говорят, что теперь у нас будут расширенные и улучшенные биомы, в частности в Сильверлайте появится виноградник, также будет переосмыслен опыт работы в проклятом лесу и еще целый ряд новых достопримечательностей в фермах Данли. Также будут трейдерские хабы, в котором ты сможешь потратить свои коины, ну в частности серебро, которое мы часто использовали для какой-то кастомизации, для приобретения новых плюшек. Но при этом продавцы эти могут быть как дружелюбные к нам, так и враждебные. Также, как упоминалось ранее, теперь в замке можно делать несколько этажей. Кроме того, можно будет заниматься большей кастомизацией замка, построить новые лестницы, обширные сады, больше цветовых вариаций. Также, разумеется, будут новые станции для создания, которые позволят создать больше орудий тьмы с помощью новых ремесленных станций. В частности, станции ювелиров, легендарные кузницы, фабрикаторы и кожевники. Также в игре появится 13 новых боссов с помощью которых мы как раз и сможем достичь новых скиллов, а также новых станков и рецептов. Ко всему этому будет добавлено 30 новых типов врагов. Новые пауки, элементалии, мерзкая нежить, мутанты и прочие эксперименты. Также магия была переработана, заклинания стали более переосмысленными и специализированными. Так ты можешь, например, сконцентрироваться на некромантии или на иллюзиях в большей мере, чем это можно было сделать ранее. Также появятся новые инструменты для битвы. В частности, они называются драгоценности. Они позволят видоизменять наши заклинания, именять их по своему вкусу в зависимости от того, какого результата мы хотим добиться. Что опять же привносит какую-то уникальность для того, чтобы лучше раскрыть свой геймплей. Теперь движение станет проще, в частности, благодаря обновлениям для путешествий, то есть создания небольших порталов, изменения форм, обращение лошадей в лошадей-вампиров. И можно будет теперь в путешествии брать больше вещей в сумке. Также, разумеется, будет новая косметика и больше, больше музыки в стиле Верайзинг. Также будет новая школа магии. Магия бури. Также будет два новых вида оружия. Это двуручные мечи и пистолет. Причем не один, а именно дуальные пистолеты. Также в игре появится легендарное оружие. Судя по всему, у легендарного оружия будут рандомизированные свойства, а значит каждый раз их будет интересно убивать, пытаясь достичь именно тех показателей, которые тебе необходимы. К тому же это легендарное оружие можно будет улучшать, делая его все более грозным. Также будет новый пак косметики, который даст довольно прикольные костюмчики, особенно нравится мне скин на лошадь. Плюс всякая атрибутика для гроба и прочих элементов интерьера для твоего замка. Но этот DLC, поэтому, вероятно, скорее всего, вот эта уже часть будет именно платно. Все, что выше перечислил, будет бесплатно. В принципе, это все, чем я хотел поделиться. Мне безумно нравится, что сейчас происходит. Мне безумно нравится, что нам дадут. Потому я и решил этим поделиться. Теперь я оставляю тебя с трейлером. А на этом все. Спасибо, что досмотрел до конца. И до скорой встречи, дружище. A new force of nature. Evolution perfected. Unlimited power. They will witness. They will fear! My greatest creation!